Всем дойче футбола, дамы и господа, с вами самая точная программа о немецком футболе на российском телевидении. FIFA прогноз, и как обычно по классике ее ведут два великих аналитика, два великих эксперта, экстрасенсы из мира футбола. Игорь Белоногов, я Роман Принсков, Игорь, дарова Приветствую. Чем мы сегодня предсказываем? Сегодня мы предсказываем, ну ты сам уже заявил, немецкую Бундеслигу. Вот два выпуска подряд у нас была Италия, поэтому сегодня мы решили как-то разнообразие раз, разнообразить. Да, тем более у нас тут встреча лидеров немецкого чемпионата, а именно Бавария и Лейпциг. Да. Интересно звучит то, что двух лидеров чемпионата, и в это число не входит Баруся Дор, ну, да. которая ранее была. Теперь она уже куда-то вниз и ушла. Да, пока по коэффициентам посмотрим, что да как, что букмекеры ну, говорят вот по поводу этого матча. Открываем коэффициенты, а тут в лейцик вообще не верит абсолютно. 6.40. Э... Вот Винлайн дает mm -hmm. 5,99. Ну вот фон Бет дает самое минимальное, по-моему, 5,70. Да. Верит, а, верит, а, верит а Бавария, команду. вот, варьируется 1.46, 1.53, ну, в общем, явный фаворит. Ну, Почему? Ливандовский, наверное, просто решает, да и все. Да, да. Другого не дано. И, вдобавок, у Баварии не сыграют Кимих и… Дэвис. Дэвис, Тилман и Талиса, а у Лейпцига ну, практически вся такая… я бы не сказал, что основа, но… — Ну, около. Да, — Да, около основы тоже, так что скамейка запасных немножечко все-таки до идее. Ну, да. Вот. — Ну, твой прогноз какой? — Ну, я поставили? бы, наверное, согласился с букмекерами, конечно. Ну Бавария всегда фаворит, это очевидно. Вот. — Ничеек в немецкой лиге быть не может, да? Ну, — видимо, нет, я не знаю. Ну, коэффициент какой-то очень такой непонятно большой на Лептик, вот чем-то связано непонятно. Ну, я бы, наверное, тоже поставил на Баварию, но нет, решает матч. Вот мы его сыграем, потому что точные прогнозы о нигде у нас естественно. Разумеется. Естественно! естественно. Да. Бундеслига, десятый тур, Бавария, РБ Липцик. Прямо сейчас, поехали, мы начинаем. Так, ну что, поехали. Десятый тур немецкой Бундеслиги. Покажи, какая Бавария фаворит. Покажем, ты не пер. Давай. Не, вот сейчас, вот. не, не, не, не, не, не. Вот. Вот, вот, вот сейчас, да, вот сейчас покажем. Ну поехали. Так, надо, надо решать. Вот сюда можно. Ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Нет, нормально. Ну нормально, нормально. Первый момент есть. Венгры на месте забирают. Венгржун, да? Венгры, да. Но не тот, который в три играл в чемпионате Европы не, 2016. -го. Не, не, не. не тот, да. А где-то «Легенда» закончила уже карьеру? Только ему тогда уж по-моему, под 40 было, если я ничего не путаю. Ну, ну, что, уже. Хотя мы сделаем вот так. А мы спокойно делаем так. О! Я вообще так не хотел, но... Это не осемьен, это, это, да? Это, это, это не осемьен. Это вырежем, это вырежем. И... ой, пяточки. Это опасный момент сейчас был от Роберта Ливандовского. Ну и надо доделать ударом, но не точно. Графен показал, будто мяч уже залетал в ворота. Ну да. Так, что здесь? А -а -а. Баварский, Родной, да? Конечно. Нет. Сейчас все будет. Знаешь, когда вот играешь за Рэдбулах, вот, вот этот Ферстаппин на Албана. А -а -а. Квят с мячом. Тут, конечно, на карты не похож, это больше на Хэмитон. Набри. Открылся. Нормально. Прошел. Зашел в штрафную. Уля-ля. Отбили атаку. И давай, пора, пацаны, уходить вперед. Поехали, атакующий даже сейчас поставим. Делаем вот так. Понял, делаем защитный а -а -а. тогда в ответку. И защищаемся. Вот Защищаются обычно на своей половине поля. Так, а да что ж вот. такое, надо пройти ж тебя на своей, как -то. На план -план -план uh -huh, uh -huh, uh -huh. держим. Полсон, ну-ка, ну-ка, вижу, вижу, вперед там уходил. <laughs> туда <-то. laughs> ну, ты, блин, ну что ты творишь? Алло, FIFA, можно других игроков И не Ой-ой-ой-ой-ой. Вот всему... Роберт, Роберт, Роберт. Есть. Ну, это Ливандовский. Ну, да. Зарешал. 32-ая минута. Сам себе там золотой мячик собрал из Лего. Ну, да, да. Еще что-то сделал, например. 1-0 Бавария впереди. Теперь, пожалуйста, можно на сверхзащитную, наверное, поставить. Два сразу забьется, ими что-нибудь, да? А, да, Это да. не, так, опа, работает. не опа, так работает. Опа, опа, да? опа, опа! Не, ну тут нойер тут. Блин, конечно, смех тяжеловат. Я, конечно, в футболе не очень разбираюсь, но я ставлю сверхзащитную, но у тебя атаки пошли. Это как-то... Ух, хороший был удар Даша с углового. Человек, похожий на Абамиянга его исполнял, но это не он. И я что-то не знаю, он перешел ну, в Вы о чем говорите, <связыч> да? Что за бред вы несете, ребят? так так так так так так, так. Ой-ой-ой. Да ну не. Да, да что ты будешь делать, э, защита! Алло, ва, это Кави передает вам привет. Так. Ну я ж поставил атакующий. Чего вы стоите, тусуйтесь тут внизу. Ага. Ага. Гениальный ход. Мне прям нравится. Супер. И все, первый тайм на этом закончился. 1-0. Ну так, живенько. Так, смотрим статистику. Ну как живенько. 39 на 61. Вообще живенько. Кайфувенько. Точность ударов 50, точность пасов 74. 64. Ладно, хоть по точности пасов где-то рядом. <с> Но точность ударов... Свер Сверхзащитная расстановка. Ага, вообще классно. И владение мечом. Да, люблю, люблю Баварию. Рано, угу. да, да. когда на сверхзащитную. Поехали, второй тайм. Дали, ну беги длина. ты там вперед, ну что ты там рядом тусуешься-то, а? Что он делает, да? Почему рядом тусуется? Почему не идет туда, куда я ему указываю? Ну-ка, с острова угла пробить. Вынести надо, ребята. Доигрывать момент, доигрывать момент! Куда? Э! Ну, доиграл. Нормально. Ага. Нет, нет, нет, нет. но это раскат. Дубль Ливандовского получается, а. да? Это просто рассказ. Ставь сверхзащитный. Лады, проверяем. Вот сейчас будет О, очень клевая игра. Самый убегай, убегай! Толкни, ну! Давай Форсберг! Ну-ка! И бой! Сверхзащитная тактика. Сверхзащитная, тогда будете забивать голы. Восьмидесятая, 2-1. Ну... Да. Почти, почти. 2-1. 2-1. Так, надо статистику, наверное, посмотреть. Давай. Ну, очень выровнялась статистика. 56 на 44. 7-5. 6-3. Ну... Относительно. Но то, что сверхзащитная тактика работает так, что ты идешь и забиваешь, да. по-моему, это не со так должно работать. Как бы, с стороны, пропускаешь. Да. Все голы, по-моему, сверхзащитные были. У -у -у. Ну, это что это, это, это FIFA. Это FIFA, ребята. Тут надо просто да. смириться. По-другому мы не знаем, как ну, это да. все делается. Но счет на табло 2-1. Ну что ж, подведем итоги. 2-1, Бавария все-таки победит. Букмекеры оказались правы, то что они дают коэффициента от 1.45 до 1.50. Да, но ну, матч вышел очень захватывающий, упорный, с, ну почти камбэком, так скажем. Вот, Ну как раз-таки играют лидеры, там два очка всего между ними. Так что в целом, смотрите, прогнозы, конечно, самые верные естественно, у нас. Вот. И наше мнение, точнее мнение Фифы. потрясающей игры вообще, всем советую. 2-1, победа Баварии. И что в конце? Ну да. что-то еще, наверное, надо добавить тебе. Да. Вот. Да, и кстати, вот раз ты не добавляешь, тогда я добавлю. Ребята, последний прогноз у нас зашел. 4-0. Наполе выиграл. А у нас было 1-0, но Наполе тоже выиграл. так тоже что... выиграл. Решайте, зайдет этот прогноз, не зайдет. Пока что мы идем положительным положительной линии. Абсолютно Игорь Белоногов, Роман Полинсков. Для вас, вели эту программу. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.